А, цветочек. Так. Ты взял с собой кол. Так. Ты взял с собой кол. Да. Заяц, так. Он почему-то превратился в орхидею. А, подождите, мне нужно это... О, будет открыть нару. Крата! Как крота? Нара вообще-то. Нара! Я пытаюсь открыть нору. Чего Он, павлин, у у тебя талисман на обезьянке, а у тебя талисман кролика. Ну, я, у меня коса вот этим орхидея. Она, кстати, очень острая. Хочешь ударю? Орхидея? мой. пацан. Здравствуйте, привет. Ты что-то? Ты Клаус? Ну да, вы что? Папи, не нападай, потому что я тебя проколю. Так, сохнешь? Это орхидея Белодуба. И че? Откуда тебе ладуба привозили? Подожди, мы фильмом с тобой пересмотрим. Погоди, ты настоящий вампир? Нет, вы чё? А кто ты? Фильмов насмотрелись. Да, мы очень любим фильмы, особенно я с тобой. Если это не Клаус Майклс, то самое великое зло. Я, конечно, не уверена, что ты зло, но я уверена, что ты хочешь высадить мою кровь. Так что, ты иди, пожалуйста, от меня. Так, вы кровь, Балмиссан. Вы чё приперлись то сюда? Ну, это испытание нам... Мы чё-то там помочь. У вас тут, видимо, что какие-то проблемы, какое-то испытание. Надо вот эту хруст Майклса за вашей дочь. Да, подожди, мой фильм, а вдруг её не существует? Успокойся. Ой, ты такое закричала. Кого где кричала? Это, не знаю, это я ничего не, не слышала. Я тоже что -то... ничего не слышал. Это, это у, у что-то там, обошлась... у... У, у вас тут уши. что-то реально закричала. Он... <Слышь> ну, а сегодня это, полнолуние есть? Нет, а что? Ну как ты видишь, нет. Ну, я думала, вдруг логика превращаются. Подожди, я как... не, не под, а нет, это не по так, так, я понимаю, тебе короче, это. А, так... Подожди, я уже запутался. Доп... Да, да, да, да. Наверное. Может быть, он лазит в нашей голове, и мы видим моего мира, краше вообще, нет, кстати, подожди. К этому дереву. О, меня. Ладно, это мои деревья. Пойдемте. Вот что-то убой там. Лужей. Мы. Я знаю то, что ты гибрид. Отойди от меня. Нет, Друг, я ты там волк. волки там волки воют, я слышал. Какие волки воют? Волки, волк перед нами стоит, я? перед нами стоит. Гибрид. Ну гибрид, ладно. Ладно, пойдем а с тобой. Куда? мы идем с тобой? Куда мы идем? Загс. Какой? Так. Да успокойтесь люди реально, мы ведем себя как-то неадекватные. Это все из-за перемещения. В, в ну пришли ко мне еще на меня и нападайте да мы не Нет, я не за что тебе слушай ты вампир ты, ты бессмертный ал ⁇ г вампир че, не... сами вы вампиры он что не вампир мы может мы никуда не переместились может мы, мы случайно попали на съемки он... мы переместились а, а а а вампиров, вампиров. шавол да я я не а ост... ты? А, шо, а откуда у меня кровожадие? Ой, я даю... Ага, у меня тоже кровожадность. У меня нет. Ха. Люди! Где ты, Солнце? Я, я извини, подожди, извини. не звене, я теперь я, обращусь к вампира. Я успел немножечко взять его амок. Где ты его Ай! Дерево, мы скоро с тобой братьями станем. просто когда эффект закончится, я обращусь к вампира. Как это выбраться? Где я ты, Шаву? Где Келли? Ты Келли брабс? Если ты что-то сделал с Кэлли, знай, я, ж тебя, я ж тебя сожру. Hmm. Ну, у меня где мое солнце? Ты не согласился. Так она согласится на за меня замуж. Hey, ну, Плевай, то, что она меня старше там на 20 лет. Так ладно, Вы вампирище. В чем ты ее угадали? Угадались. Что ты сделал с Кэлли? Ничего. Это где Хэйли? Ты вообще а, знаешь, как-то, ты, еще... ты... погоди, мы в сериальчики, книжки, книжки, сериалчики смотрели. Ты же гибрид. Да. Смесь оборотней и вампира. Yes. А Хэйли, где Хэйли? Я пойду к ней. А тебе оставите зачем? меня здесь? Оставите. Я, я жениться на ней пойду. Так, забирайте свою ужасную еду. Так. И... Ты так меня забрался, как-то ты, как ты меня почти чуть не ты меня почти... Ты меня обратил. Скоро я... Сейчас сам обращусь. У меня кровожатие. Он пропал на моих глазах. давайте меня в Да мы еще не вампиры. Просто когда мы умрем, мы обратимся Ну, мало ли. Мы же еще не умерли. А значит, еще не обратились. Ладно, люди, надо прийти в себя и успокоиться. И здраво подумать. Мы должны прийти какое-то испытание. Клаус, Клаус пропал. Внутрь, смотри, какой внутрь. Он прям красный, кровавый. Есть проблема в том, то, что у ага, того что, вампира четыре, Клауса... То, что у тебя частицы... Клаус, ты думала, что я тебя не знаю, то, что у тебя тут частицы идут? Да тебе кажется, галюный уже. Краус. Если, э, а, да, если ты... Клаус здесь, то он, значит, он, если он по-настоящему гибрид, значит он первородный. А первородного Чем можно убить колом из белого дуба? Да. По крайней мере, я надеюсь, что все, а б... которые книжки я читал и фильмы смотрел, правильно, правду говорят. Что? Потому что, что, по сути, это книжки, Офигенно. его можно будет убить только... Я так и думаю, я так и думаю, что это ты. Не помогите, меня дерево жрет. Так вот, а -а -а. отведи меня. Так спасайся. Да, оно меня не отпускает. Вот. Ладно. Так, мы тебе все равно вред не сможем причинить, потому что у меня всего лишь простой кол. Аня. Какое? Не знаю, нам сказали какое-то испытание. И так, наши, короче, к вам. что-то Ты сделать. понимаешь, что у меня попала твоя кровь? Теперь, когда я крякну, если я крякну здесь, то тогда я возражусь Короче, если, если мы тоже, я тоже крякну, и все. Да, дерево. Ой. Помогите, меня дерево, где когда ещё не... Так, Отвези у нас уже это. А, я есть хочу. Я вот, а... Жаль. Мне не нравится это измерение. Почему? В дневниках как вампиров первородных наследиях все так мило, а тут какая-то тьма. Так, ладно, пойдёмте, я вас отведу в деревню. Ты точно в деревню? дерево. Или нас сожрёшь здесь? Мы знаем тебя, Клаус, ты такая ещё Я знаю, у нас кол из белого дуба есть. Дай мне без разницы на этот кол. у тебя, то не У меня простой кол, это не из белого дуба. Здесь себе белый дуб найду? Ай, блин, что делать, я застрял. Против вампиров поможет, против первородного нет. Да прыгай, ты ж павлин. Так, куда я вас... куда делся? Ты что, думаешь, от меня спрячешься? Я не столько слепой, у меня вот такие, я как ты, я... чуйка. А, вот вы. Где ты гибридишка? Это, это проклятие земли. Что тут происходит? А, идите это за мной, я происходит. вижу, у меня очень хорошее зрение. Я вижу это этого это на голова гибрида. Это. Или да. это не он? Это я он. уже запутался. он использовал мультипликацию. Ну, у меня, подожди, я его где-то чувствую, я потому что успел... Это он. Я в него омок успел сидеть, так что Смотри, я люди, будьте на щеку, потому что... Если мы здесь видим Клауса, то где... То что здесь ходят другие вампиры, которые захотят нас слопать. Тут нету солнца, тут солнце не светит, поэтому... Нас тут они сидят, сидят а, и глазом не помолят. вот ну, ты где находишься? Я я тебя не найду, у меня есть да амок. Ладно, ладно, пойдемте. Я да ты я из-за тебя опять ослеп. Слушай, если я из-за тебя обращусь, здесь. Да ты и так обратишься. Мы и так уже Только двоём... тогда, когда умру. А Подожди, я если мы спокойно обратимся, он мне самое... А птичь... Если мы с тобой не умрем, за 24 часа пока из нас не выветрится кровь, Пошли. я вижу похоже, простой... А, солнце. А, а ты а чё, от... не вот глаз, глаз, глаз кольца, что, не носишь с собой кольцо? Нет. Он потерял. Наверное. Я забыла его в деревне. Странный ты какой-то вампир Забыть кольцо, которое защищает тебя О, это солнца мы можем ходить А За мной Если мы за тебя умрем, я же тебя убью прикольно, за тобой Где за тобой? За мной Вам, мне кажется, он нас по кругу ведет За мной, мои рабы Мы тебя не видим, Акрос, и сам ты раб я голодный, хочу есть, поэтому. Слушай, если я себя даже. Слушай, так, кстати, теперь хочу... не, тебя... Так, не смей мог... на меня нападаться. В... А, Тебе еще могси, так что меня легко. Тебя голову под... сверну подожди, и не посмотрю то, что. Подожди, меня... я легко, я легко и могу так тоже контролировать. У меня... У меня... Да, ум... сделал первородный, ты дебил. На него внушение работает, думаешь. Так, это не, так это, это не внушение, а... это мог. А... Что такое? подкинулся Паша Так Или он, да, он да, отключил вы человечный Но я а надеюсь он, что он, нет а что Он тоже может отключить Я знаю то, что хлоп отключ... может отключиться Отключишься? Есть ли ты еще раз неудача? Эпак шед Так Вы раз. кто это пьете вербену да, Вербену да, да обожаю вербену нет. На нем а, это работает только. Так это такая там молтакс. это не внушение какое-то там. Да? И что это одно? Сосуньте, Рам очень любим солнце. Солнце. И повесел петал синтез. Он достал кольцо. Он достал кольцо. Он достал кольцо Он достал. А его можешь еще нечто Деревня. А. Люди, быстрей! А. Есть, нет, нет. Одна, есть одна теория. А, Если no. мы зайдем в дом, дом. Если мы зайдем в дом, без no, разрешения. No, Подожди, но где-то рядом? Я чувствую, а oh, седом, в нем, а мог сидеть, до сих oh. <coughs> Нет! Нет! Деревня. такое? Прости меня, пожалуйста. Я, Он... я сваливаю. А Он что? обратил меня. Ну прикольно, я еще не обратил. Я вампиром. Да. Ты Да. стал вампиром? Нет, подожди, я не вампир. Ах ты. А вот я, я обратился. Носом вампиров. Ну все. Ой, я тоже с тобой, охотник. Все. Клаус, мы с тобой вроде это из-за крови. Я, я, я теперь вампир. Ну, а я, я на Клаус, дай зонд, дай зонд. Не давай а, мой а, а, а, а равно нас, это... Я пока Миссу уйду? Минат, ну, Минат, Мина, Мина, иди ко мне, они без приглашения. Я. Ух ты. Они, они без приглашения не зайдут. Это, наверное, этот дом никому не принадлежит теперь. А этот дом принадлежит мне, и ты. И... Так, ладно. А, Но... ты стал таким я... же, как и я. Я их буквально через окно вижу. Проблема, они не зайдут сюда из-за И чё делать будем? Амнисия, Ты меня обратил, вампир. Меня очень жажда голода. Я очень хочу есть. Ах ты. Давай они не смогут У нас мало еды, но я могу. Да не открывай дверь ты, тупой. Я не открываю, дурак. Посидим просто тут сидим. Мы обычные охотники на вампиров. Да, да, да. Которые не прокачаны не можем их уничтожить. Да <сих> вообще ком железо. Ах ты так, Стой. Ты же можешь <сих> внушить им, чтобы они вышли. Так, подожди. О, у меня вербена есть. <сих> <сих> <сих> 12 вербена. Я Тук -тук. ее вообще не разу Нет. Пошел отсюда. Ты сюда не войдешь. Пошел отсюда. Пошел отсюда. О, ушел. Ты не сможешь Эй, зайти, да. если ты сама стекот, ты не сможешь сюда зайти. Да, да, а. надеюсь. Ты знаешь, что что ты не сможешь зайти без разрешения? подошла просто тут сидим еще. сеть тут начнется рейд деревни. Но нам все равно. К я... сир, сир. Да. Я могу, Думго, я могу отправиться сир. на разведку. Я да. А кролик кролик кролик к... а, Ой. Если вы не выйдете на за захват, что? то мы захватим что? и зайдем к вам. А то твой отец бесился, короче. Да, он с ума сошел уже давным-давно. Да, конечно, Ладно. Там, там, короче, вот это, она разбирается, короче, да, мы тут... А вы, типа, мне не поможете? А, вы ну а... Потому там... что он на десятки лет меня старше. Ну, короче, спешные... я могу Вадон его контролировать, тысяч. а теперь Вадон... стоять. А ты думаешь, о... на т... нем сработает да, да. палец? Мне он вредит, видимо, на не... ну, его человек меня Твоя дочка... Твоя дочка намного сильнее, чем ты. ты. Которая М стоит рядом с тобой. Ах ты. На правду не обижаюсь. Да. И чего вы собрались захватывать? Ну, сейчас чеснок тебе полностью стукнут. Чесноком. Тебя ступни, полу, и <laughs> чесноком тебя стукнут. Чесноком Уходите, это наша деревня. Нет, это... Ну и что, чего что ваша взял? деревня? Сейчас вообще сломаю и все, моя деревня будет. Ай. Николай. Успокойся! Да. Нет, подожди, я, только, я смог только контролировать сбегу... ролика, но Клауку я уже не могу с ним контролировать. Избиваешь? Ладно, хорошо. Я, я, пошёл, я не смогу контролировать, yeah. я смог контролировать только Клауку. Я попытаюсь обратиться обратиться Волку. Думаю, как короче, волки э, будут вне. Короче, вот это э, э, Олег теперь первовопрощенный этим, этим человеком. Против меня. Чё... Знаете, палка. Да. по лбу... переполох. Полезный твой. О, все, без сил остался. Вот. Э, я понял. Когда ты, когда Что ты, по-моему, а, не по немного по пробунчкам от моего переполоха стал. Подожди, мне надо вопросик дать. Детях нужно. у меня один банан остался. Так же есть а банан. Бананов нету. Тогда не сегодня. Бананчик. Сюда. Ух тыжка. Даю же есть. Ой, давай, я чистоком по Ой, собачка. А как вот это вырастить? Чё за Ой, собака? Убить вампира А Ты шо, твою дочь тупой назвала? Она перевоплотилась уже. Вот этим. Он, говорю, он не знает, кто я такой. Он потерял свою человечность. Это На нем не сработает ни одно заклинание. Чё ты делаешь? The the past, the past, the past. Зачем ты мне я бьёшь тупица? Я, я тут вас провожала до деревни, а вы... Да, да. И, То, и потом ты родил нашего друга. Какого? Это ты? Папочка. Какого? Одесса, это ты? Да. Чё, где, чё вы делаете? Ну, ты, ты начал родить эту девочку. Да, и потом родил нашего кролика. Ну, Я, я потом родил какого-то человека. Нажмите, да, это... я, нам короче, надо уйти из деревни. Я, короче, им вот это... А, и контролирую его. Могу, могу контролировать. Клаус вот, а, я не могу. Так ты верни. Пусть, пусть они захватят. А то деревню защищать не будет. Некому будет. А Надо будет пустая деревня. Можете ну, ладно, вот зато лошадки. А, yeah, за... Так, Вы... кто я такая? Кто я такая? Дочь. Славка. Да ты что? Дочь. Удачливые Да <смех> чё... А Майк... Андрей, Майклсон. Майклсон. кто я по сущности Вампир. Нет, неверно. Нет, нет Неверно. ответ три я трибрит, мистер. Да хоть... три так, все. Не стать снова. Тебя что-то вселилось, какая-то штука, то что ты. Это, это, как... это, это, на... это там, наверное как. Это Веном, наверное, какой-то. Так, а интересно. чего вы сюда пришли? Может, все это из-за МОКа было? Вы? Вы сюда, вот, вы пришли? А вы что у нас задание? Это, это испытание. Кажется, подожди, тебе. кажется, мы уже прошли испытание. Ой, ну да, Рейд. То, что и Рейд, а и а почему... она а ее нас... не использовала. Покажи... Получается, деревня не чаяла. Покажи... Покажи... Покажи... Покажи... Только... Нам надо... А чего а а у нас так? А чё... Какой Тедди? Павлин? Я не говорю, что ты Тедди кинь. Я тебя спрашиваю, а что тогда не ТЭП? Они Нам надо спросить ролик. А Они о чем то базарят. Так, пойдем к себе, а то мы скоро... Подожди, вот это... Подожди, я скину координаты в этот ролик. Ты сказал идти в дюре, я его наконтролирую. контролирую. Надо как-то избавить его. Я не могу его найти. Подожди. Только если законодательный поиск. Где первородный? Где Клаус? Где отец? Уходим. Подожди. В мире будем, когда придет ГРА, главное обсуждать насчет их, что будем делать? Что делать будем? Нужно как-то помочь. Чем мы поможем? Ну а чем мы им не можем помочь? Нам надо главный. Иди спрашивай. А тебя не смутило то, что ты с ума сошел? Я не знаю. Нет, а что меня должно смущать? Подожди. Полицы, пача, энд Фокс, я призвала его голограмму. Ну то есть, он с астралом здесь. Не трошь его тут сорвешь. Где ваш главный? Главный, сейчас куда-то убежал. Я его чуть, но он убежал очень далеко. Я не могу его прям. Главный, это кто? Кролик? Кролик, не главный, мне казалось. Я наблюдал. Подожди, не кролик, мистер Бак, жучок, пужи коровка. Ну а -а -а. вот это главное, где он. Но он каким-то образом куда-то исчез, непонятно. Куда он исчез? Я когда за вами смотрела, -а -а -а. следила за вами, то вы говорили про что-то измерения какие-то. Да, измерения. У нас надо задание, использовать задания, чтобы У нас не уничтожил наши на... ваши наши мира. И, и, и как вы собрались? Что ну вот, первое готово, первое готово, это избавиться от этого, хватит мне кровь, Короче, первая мысль последовала, это... у нас ничья, оставьте только найти мистер бага и кро э сделать кроль, чтобы он был человеком. потому что ты заразил его. Первом а первый, первый, допустим, обратился. я знаю способ, чтобы его обратить, Но... мы ездили обращение. У тебя же, у тебя, ты же говоришь, что у тебя есть, типа, э, заклинание искания, да? Заклинание поиска, да, есть. Да, попробуй дойти мистера бага и кролика. Ну, сначала кролика, потом мистера бага. У башка. тебя есть хоть какая-то вещь этого? Ну, э, махти мамамо. Да не используйся. Сила мистера бага, предмет мистера бага. А, нет. Ну, я не смогу без поиска. Погоди, твоя побрякушка на тебе, это что? Это талисман. <гас> Точно! Хобби, ты Действительно. Э -э -э ты со мной через астрал разговариваешь, человек. Как ты будешь трансформироваться? <гас> он здесь не сможет телепроцироваться, он гений. Господи. Сейчас Ладно, прибегай к нам. Избавляйся от него. Фоксер. так Так, Фак, сэш. Да, вещи бессовестные. Ты, Нам... ты дох надо... несколько лет назад, а ты тут воскрес. Нам надо отдохнуть. За клево ушел. <сосвязь> Мне надо отдохнуть. Мне ну, отдыхать не надо, спереди... я мистический трибрид, я бессмертный. Мне надо все. Тебе надо, тут, конечно, старый уже.